Куба. Так. Так. Сходимся за этим вот стенкой. Ой, блин. До так я буду подгадывать ой <свист> <свист> вот это да еще Теперь никто не где он? О! О! Блин! Убил меня все-таки! Ладно, попробуем еще раз! Ладно! Так. Попробуем еще вас убить. Дебил, что ли? Да это ж я дурак! Так, где-то у нас... 38 очков, Чет то маловато ну да, я штука зашел. Так. Так, сюда. Так, внимательнее мне понадобится, внимательнее. У Меня что, пингуют, что ли? Да нет, вроде бы. Так, сюда заходим. Лично. Так, где-то у нас Так, хорошо, он меня чуть не гранил, -мо, так, блин. Ладно, пускай на АК-47 переключимся но в следующий раз он не могу. Ч ты лично слишком? Ладно так что там у нас отбил и он тоже отбил так о, думаю, день доброй ночи Ой. Блин! Может такого вот еще раз? Ладно. Так. Так, да где этот чел, я не понимаю. О, бесси! ха на кроссан. Блин, ну естественно, он же афкаш. -то. Бесплатный файл -чек. 52 опыта. Что такое? Ладно. Да, елка, Луманэ. ты долбоёб, что ли, так, ладно. О, пигдоны месье, пигдоны месье, пигдоны месье, пигдоны месье, ё-моё. А чё? чё? не смущает? Хопа, минус один. жестоки оказались бы на чел Кто а может где нет так я Слабочки.